Привет, дорогие друзья! С вами Влад. Сегодня продолжаем проходить Мафию вторую Joyce Adventures. В прошлой серии мы остались о том, что будет у нас перестрелочка в супермаркете MaxiUilts. MaxiUilts. Пятьдесятом 50 году уже супермаркет. Вы понимаете, да? У нас супермаркет первый там, ну, у нас или в России, там, в Украине. В 80 там каком-то третьем году или четвертом. А тут тоже 50 ровно в 50 И мой 49-м было, ХЗ. Короче, так. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, кто нет, да. И привести опять же мини-викторину. Ну, она, не знаю, будет проводиться, опять же, не знаю до какого числа. Ну да, и будет, короче. Вам нужно поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. Ну и подставить колокольчик, понятное дело. Короче, все, начинаем. Раз, два, три, четыре. Все, если успели, красавчики, пишите в комментариях вообще. Малончик, короче, да. Лучше. <сос> да. Ну, кто не успел, ничего страшного тут. Ничего страшного, в принципе, да. Можете сейчас подписаться, пока есть пару секунд времени. Да. А тут приз в лотерея. Лотере, ничего себе. Интересно. <соспяк> да, и мы не прочитали так, раз сейчас прочитаем, короче. Супермаркет. Эдди, откуда. От Эдди откуда-то знал, что в одном из этих, как там его, а, супермаркетов, ну да, в 50-м году супермаркет никто не знал, ну знаете, такой большой продуктовый, ну да, да, да, ну да, потому что раньше в 50-м году, ну недавно, 100% он где-то появился в 50-м году или в 49-м, ну 100%, потому что его не все знают. Ну такой большой продуктовый, куда, куда девки ходят, как и в кино. Видно, девки там денег оставляют целую кучу, потому что Эдди сказал, там будет очень крупная выемка на личности. Он первый раз в году узнает про такую большую, короче, мы идём... с Тони идем туда и забираем бабки. Ну да, в принципе, почему бы и нет. Раз плюнуть парочка телок и толпа детишек, что сложно, не правда? Детишек там не видел. Обчистите заведение, чтобы никто ни глазом не моркнул. Ага, конечно, тут перестрелка сейчас будет. Угу, я знаю. Мы же проходили. Фу, ну как проходили? Я сдох. Нет, я не сдох. Я просто остановился. Просто вышел. Ну, короче, да. Будет интересно очень. Ну, не знаю. Ну да. Короче, не знаю. Посмотрим. В принципе, там я не помню, потому что мы там прошли только э, процентов 5, наверное, там из всего. Пару человек убили и все. Я на паузу нажал. А тут тут, тут вообще нет. Что-то вообще странно как-то. Короче. А что так лагает вообще? Это нормально. Дьявол, осторожно. Осторожно, я знаю. Не буду это обрезать этого состоянии Патрон оставь, бля, Я его сразу убью, потому что он самый жесткий. И патроны, без патронов. сейчас патроны если потратит, и мне нифига не достанется. Это нечестно. Ну ладно, тебя тоже. Не разучился. Ну да. Как я мог разучиться, если я недавно только играл. Виташку пятую. Блин, а. крышку. лучше всем крышка. С покрышкой, блин. Короче, я, переб... я перехожу туда, там неряга. Придурок. Рядом. Придурок пошел правильно. сюда. Да я ж попал. <свят> По коленкам. Нафиг пошел. Хедшот. Хэдшот, хэдшот отжёг. Вот так вот, хэдшот. В смысле, они нет? <свят> не знаю. Не правда. Ты это мне уже говорил. <свят> а блин, а где ещё пистолет? Они что, все использовали что ли? Как это? Ну шо, все про... Меня тут в прошлый раз убили, кстати. Блин, а убили почти. почти Упачил ты его. Откуда они шмаляют вообще? Дьявол. А, ну конечно, шмаляют. И правда, откуда они сверху шмаляют? Гады, блин. Все гады шмаляют сверху. Ни один напомин, заправки напоминает вообще. Ну что, заправки уволили, да? Теперь он здесь работает. Ну ничего страшного. Мы его тоже завалили. Всех завалили. По пяточкам не получится. По пяточкам не получится, не. Нет, не получится. Там, там, там пуля даже не пролезет. Там очень мало. Наверняка он в офисе. Может быть. Ну да, лучше. А, и всё. Блин, тут даже патроны не заберешь. На ну, походу я без патронов останусь. Без патронов я останусь походу. А нет, они тут есть немножко. О, хорошо. Ну, даже не вообще ни капелька не. Даже капель не капельки вообще. Ну что, поганя Все Где ключ от сейфа? Быстро, ключи мне да. Вот так. Говори, вот. пока ну, еще. Что, дед такой дед несчастный? Дед жжет просто. Да что Ты вы мне сделали? Почти готов. На нах. А как они узнали? Хотя да, как и не узнали. Да щас, конечно. Такие, блин, самые умные, да? Это да, такие умные, да? Кстати, кто. Сколько четыре звезды? Четыре звуки. Мне что нравится Блин, правда, тебе нравится? Мне не очень Да офигеть, они бейуты Ай, Что? Я же убей, я же спрятался Блин, да невозможно Отдайте, Не хочу Бросать оружие я не хочу. Оно дорогое. От дедушки осталось. От Томи. Анжела. Блин. Вы что, издеваетесь? Они сейчас меня опять убьют. Это откуда они фига? Что, хпшки мне восстанавливаются? восстанавливают? На второй, конечно, первые я вообще не восстанавливаю. Но это не радует меня. Блин, а всадил вот где? Откуда? Как? Я не хочу высовываться. Я не хочу высовываться и сам пью. Ну их дофига, их надо убивать, потому что если они не... Если они убьют, то они меня убьют, в принципе. В принципе, это логично, если я не убью их, то они меня убьют. А мне это не надо. Как вообще дурак как он все расфигарит, он быстрее Офигеть, не я не понимаю Офигеть, он они меня сейчас убьют нафиг Я не буду ничего делать Да, офигарите, правильно Они сейчас сюда придут Они реально сейчас сюда придут Они же не откроют дверь Нет, они не откроют, они не тупые. Они тупые, они дверь даже не откроют. Пытается, пытается что-то сделать. Дед! Да где он? Хватит его уже добивать, с оружия выстрелим. Да, да конечно, последнее. Мне плевать. Ну, а я бы сказал, пошли Откуда у него вообще... Пошли. Да блин, а ФБР сюда приехали? О, вот, походу все. Походу нам КПС. Я... Походу это все. Черт, рт, Нельзя, надо сваливать. Свалить, ФБР сюда приехал. Ты че, дурак? Конечно, надо сваливать. Очень сложное задание. Да, я стрелял, я стрелял Блин, убили Ну что за бред, это не... я не понимаю Мы тут оружки какие-то есть, а, прикольно И не буду бежать, нафиг мне это надо Нет, в другую сторону идти. Мы тут какие-то оружки есть Томпсон я видел Ну конечно, естественно Нифига себе Мне не будет написано, Вы а вы дебилы потеряли Ага, он вот сюда прям пришёл А, так тут можно сформировать Жаль, что тут сейчас не было Нет, не всё Я не могу по-моему, ты сам неплохо справляешься. <туржу> По-моему, ты сам неплохо справляешься. Ч мне вылазить? Тратить свои хпшки, а? Ты сам неплохо справляешься, Вот, смотри, как шмаляешь. Ну, я бы... пытаюсь. Ну, я не могу, я, с не почему. Почему-то... Это фбр думаешь, что в ПБР легкие, да? То в мафии не очень жестче, чем в этажке пятой. В этажке пятой можно как-то там, не знаю, купить на изи. Там есть пока 47. А тут нифига, нифига 47 есть тут. Зря я сюда пришел вообще. Господи! Я, блин, это не пью. Я идиот вообще какой-то. Идиот, блин. Нет, здесь хорошо. Если они себя не побегут, то. А убил, нифига себе! Я хедшокер вообще. Вот они специально меня так делают, да? Чтобы я умер. День, я их не вижу. Но они высунутся мне капец. Вот высунулся на виду. Да ладно, попал. Попал же, попал, попал, попал. Двигаем. Ну же, гад, права! Ес! Ес, ес! Я по. Я вс. Спустя миллиард лет. Не-не-не. Не-не, я не полез. Офигеть, уже сложно. Минус один. Тигает, но не на улице хотя бы. Давай поднимем. Вон, я вижу одного. Убил? Нет, не убил. Ранил. На нафиг. Это ФБР все. у меня оружие закончилось. Можно я одолжу вас? Спасибо, спасибо. Спасибо, что меня одолжили. Мне наверное, надо... Временное пользование русского. идеально. У меня тут будет на целый год хватит. На всю жизнь хватит. Оружия. Ну что вы творите? Ну люди, Людв, ну что за делать? Нет. Он живой. Как ты живой, вообще? Идиот какой -то. А, да, я вообще спрятался в укрытии. Блин, лагает. Блин, идиот, идиот же, ну... Конечно. А, все, можно уже. А, нет, они а не буду. А, мы посмотрим. Хе-хе-хей, у него хе-хей только одно. Плевать, что там четыре звезды, но ну, он хе-хей, да, хе -хей. Давай, хе-хей еще. Да, плевать, что тебя сейчас завалят. Ну да, хе-хе-хей, хе-хей главное. Дебил. Да, молодцы, вон там стоять надо. Нет, нет, справа не надо, нет. Это для дебилов стоять справа. Ну да, блин, он гонится еще там. Да. Машина вообще не едет. Хотя едет еще, о, мужик, тебя немножко, да, избили немножко, <смех>, избили бы, идиоты. Здорово, здорово, да. Да, вы фигарьте меня. Я в другой стороне стою, они, да, фигарьте. Мимо. А нет, шину мне. Ах, вы шину мне прокололи? Ну, вы дебилы. Ну, вы, зря, это зря, вы Как они меня видят? Дрифт без колеса. Офиг. Выходим. Как? Как завершил задание, если меня убили чуть? Чуть-чуть и не убили. Фух. Скажи Року, а... потом зайти. Скажи кому? Року, а потом зайти Не то, что это Не то, что, я... женты, или что просто, просто не хочу я костюм не портить. портить. Ой, а... Что Мы там потерпел? происходит? Там а. кого-то убивает. Эй, глянь, какие люди. Вот черт, черт, Мать вашу. Сколько раз тебе говорить? Сколько раз? Покупай хорошие пассатижи, Они а это... Дерьмо. Ага, ну есть. Кто это? Это Джо. Я тебе про него говорил. Как не дела, знаю. Джо? Плохо. Ребята, меня чуть не большие. убили. Сказали, ты неплохо на нас поработал. У меня... Ну, а чуть не убили есть, вообще. Офигеть. Справишься? Я поговорю про тебя с этим глистом гурина. Да, подглазала немножко нормально. Да. Ничего страшного. Да, на шут не вылетел. А то я не вылетел, я это не Хорошо. Я за ночь задание пропадать не все мы выполнили. красавчик. Ч это, кто это? Копать будешь ты? Опять? Он через год еще будет копать. Вы знаете, да? Но кто мафию вторую проходил, то знает. Ну или мои летсплеи смотрел. Да. <главное> Правда Вито будет копать, а не он. Следующее задание. Ладно, давай. Стой. Путаюсь все время. О, ставка. О, так у нас вообще прям э, по пути. Ставка. И еще какое-то задание. Стрит это рейтинг. Это я не буду. Стрит да? рейтинг я знаю, что это за дань. Контракт на убийство. Три задачи нам будет, предстоит выполнить Ты ничего не видел, я не знаю Ты ничего не видел, я ничего не знаю Да иди, правильно, иди отсюда А то еще скажут, что ты с домой Не-не-не, все нормально Все, нет, мужик ничего не знает рост Блин! Вс, тебе придется уходить от кока? Вас понял Заново, опять же, уходить от кока. Ну что за бред? Блин, сейчас скажут, уходи со своей пушкой, бля. Да нечего как-то. Сначала надо стряхнуть хвост. Разматывайтесь, позабыли, что здесь вышло-то нужно. Будьте крайне осторожны, разрешаю открывать огонь. Вон отсюда. Хорошо, вон отсюда, как, как скажете. Я только костюм украл, и все. А так все вон, я вон отсюда. Попробуйте только мне что -то сделать. Нет! Отпусти меня, пожалуйста! А что-а что произошло? А, а что произошло? Я не знаю, что произошло. Мне лучше эту машину не садиться больше. Никогда в жизни в эту машину я не сяду. Вообще, плевать, что это мне. Я больше машину-то не сяду. Может, тоже. Детство. Я не хочу просто в эту машину больше садиться. Я не хочу. Короче, давайте... Да что мне... Ладно, сяду. Это другая уже машина. Садись. Вот теперь садиться можно. Вот теперь она уже новенькая. А то уже ту расстреляли мне два раз в чем мне это надо, вообще? О, метка... Блин, опять я путаю с GTA IV. Метка на правую кнопку Миши я нажимаю, а она нифига не нажимает. Что за Ну, конечно, я же дебил, я же пытаюсь GTA IV исполнить. Это она следующей серии будет. Ну, за это. Потом. Я не знаю, давайте попробуем пройти следующую серию, которая нам предстоит. Но я не буду ее проходить. Если мы пройдем какие то чудо, это просто везение, Если мы реально ее пройдем, потому что сомневаюсь. очень. Давайте посмотрим, что там за задание. Что? Ставка. А, что ж, баба придется ага. а, Хорош, как говорят. У нас тут завелся какой-то копеечный букмекер. А, ну да, я знаю, по-моему, это задание. Который решил, что может раскрутить свои дела на нашей территории и не делиться. Угу. последняя ошибка, которую он сделал в своей жалкой жизни. Ну да, теперь надо найти уроды и устроить показательскую порку. Найти его, убей его, потом на... кончи всю его шайку. Если справишься, зайди ко мне, а если не справишься, будешь мечтать о ласковой руке, Гигарина. Когда с тобой буду разбираться я? Я не пройду это сейчас. Даже не буду пытаться. Но... Хотя пытаться я буду. Куда, Куда ехать? Сюда ехать? хочу. Серьезно? Что так близко? Следующий Пешком гораздо легче остаться незамеченным. Пешком? А, я, по-моему, это задание помню. Я прячусь, а прячусь, а я сам что надо прятаться. Я даже не ус, я же, даже подсказку не ус... не увидел. Я сам понял, что надо прятаться и все. Я даже не читал. Да что за фигня? Он вечно такой глядит. Прошел метод такой. А кто там? А кто там идет? Кто там идет? Гипил. Не оглядывайся, пожалуйста. Сейчас опять оглядываться буду, да? Он зашухан, ну он зашуханный какой-то. Он прошел 5 метров, все, надо оглянуться. не идет к ним за мной, и что? Да идет, блин, ты дурак, блин. Как будто бы не знает что... Чего? Он машину сейчас сядет? Да ладно, нет. Он машину сейчас сядет, но я же не смогу ничего сделать. Нет, машину не садись, блин. Хотя мне принесло... Нет, он машину сейчас сядет. В смысле где я машину возьму? Добудьте да машину, она есть там. Блин, он же уедет сейчас. Да ладно, серьезно? Ну нет. Блин, серьезно за? Следуйте за букмекером. Букмекером, серьезно? Ну ладно. Надеюсь, там можно проехать. А если нет. А если нет, то да, не можно. Конечно, естественно, я же ищу пути, которые можно еще проехать. Букмекера. Букмекером. ну ладно. Не важно. Букмекера, блин. Ага. Серьезно, один x один x а, нет, нет. Уже один из ребят, походу, в 50-х годах был. Ну, реально. Ну, как будто бы так... Не, ну, в м может быть, и был. Не, ну, лет. Букмекером. Это кто? Это человек, который на спорт. В смысле? А при чем тут в 50-м году? Это как это понимать вообще? Э, ну, ладно, пускай. Я не понимаю, почему, но... Ладно, ладно. Надеюсь, меня не будет погоня там э -э, и преследую гонщика, и преследую двоих угончиков. Нет, пока Джо. Конечно, только Джо будет преследовать. Нафиг мне он этот дебил нужен. Мне надо Джо догнать. А этот дебил не надо. Афромекранец надо. Он же Афромекранец, да? Он же в прошлой серии не монетизацию э -э, не включили из-за того, что я одно слово не сказал никто. Да, монетизацию теперь не сразу включить. Дебил, блин! А. Ну дебил ну я мог бы обрезать, ну ладно. А нет, я бы не мог бы обрезать. Если бы я обрезал, я бы в толку бы... Ладно, будем делать все по правилам. <св> не будем как-то там перекручивать, типа, можно ну, по-другому сделать. Не, ну у него машина очень машина. Ну это И Никого -то что то нет. Что такое? чуть не время тикает. Тогда я что могу сделать? Что, мне убить его сразу, блин? Не, ну задание провалится тогда. Я ничего я не смогу. Ну, время время время время время время время И дым такой время время время время время время время время время время время время время время время время Убейте время время время время время время время Чего нельзя так сделать? время а, нет, время Я только передел. сначала. Чтобы опять умереть. Э! э, в смысле? Да ладно, заново ехать? Нет. Нет, все, я же говорил, что это на нас изусили. Ну да, нас... да ладно, серьезно. Их убить надо было с первого раза. Да ну нет, я не буду полчаса за ним ехать. Нет, да я же убил их всех, ну и где-то надо. Короче, надо будет машину помощнее всего. Хотя нет, нормально все. Это я просто дебил не умею играть и все. Короче. А, дебил вообще прыгать не умеет вообще нифига, нифига не умеет, короче. Джо у нас вообще. Короче, да, эта серии, да, вообще какая-то супермаркете эта война была у нас. Расстреляли всех, красавчики, да. Ну да, 32 минут или Ну, у меня тут... у вас нет, наверное, встретились. Не фак, не знаю. Короче, ну это задание не прошли, ну потому что это невозможно. Я не хочу его показать. Не, не буду. Я также на следующий сегодня. Не знаю, не буду я сейчас это Это не это не хочу, короче. Да, так-то все. Ссылку на плейлист ролики будет в описании пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.